Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор великолепнейшего варкапа под номером 385 карта Порнстар Белес. Потрясающий, просто невероятное произведение искусства. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Включим сразу триггеры, увидим, что если бы здесь не было клипа, а клипа тут нет, видимо, под чами сделано. Клипы не отображаются Можно было бы вообще перелетать старт Но он, по-моему, и так с тайм ресетом поэтому да, ничего страшного в, в онлайне в этом случае Как бы просто любой старт начинается Нет, не начинается Ладно, ну в любом случае, если нас Останавливает, типа вот здесь То мы можем отсюда Вот так пару прыжков сделать и поехали Ну то есть это это не дело, не дело. Так делать нельзя, на варкапах так делать нельзя. Вообще, я бы хотел сразу сказать, что спасибо Кузлеху, спасибо Константину Владимировичу, спасибо вам, ребятки, за поддержку. Очень приятно, ценю, люблю, уважаю. И также хотел бы сразу сказать, у меня взломали телеграмм. Что нужно сделать? Ничего не нужно сделать. Нужно просто, если вы были подписаны на, на наш телеграм-канал, нужно просто от него отписаться, удалить его нахуй и подписаться на новый, который в описании. Э, По-моему, там э, ссылка такая, типа tg.me slash cityrocket. Все, туда подписывайтесь и все снова приятно, снова все хорошо, чистенько и уютно. В общем-то, ладно. Uh, триггеры нам, наверное, не нужны Хотя в одном месте пригодятся В CPM uh, я особо Роуты не знаю Но карта так, типа, Тут, кстати, триггер какой-то я хотел посмотреть В карта весьма Такая прямолинейная То есть тут uh, <coughs> Очень интересно если я, если я вот так пройду то я не зайду в чекпоинт. Я надеюсь, если у нас будет какая-то Нифига, чекпоинт широкий, алло Хеллоу, порнстар что происходит? Что это за этот? Оу! Оу! Оу! Оу! Оу! Я не знаю. Надеюсь, YouTube ничего не сделает. Потому что я... Там буквально типа секундочку. Ой, ебать! А... Ладно, попробуем я, я просто не хочу перезаписывать, еще надо много всего сделать сегодня э, В общем-то Карта... Все, нам триггеры больше не нужны Не нужны Карта весьма себе такая прямая вся Как бы, как и любая почти карта порнстара Но, естественно, здесь есть свои изюминки, которые... Э, включить полоски, а то ребята, так сказать, не поймут, пацаны э, Есть свои изюминки на этой карте главная изюминка заключается в ЦПМ вот в этой рампе. Я не уверен, что нужно использовать именно рампу в ЦПМ, потому что я не знаю роут. Но в целом мне кажется, что здесь можно завернуть без рампы. Потому что рампа, она в принципе достаточно высокая, как мы видим. То есть, ну, достаточно резкая, да. И если мы как бы сколько скорости не наберем перед этой рампой, мы потеряем... Большинство из нее как бы не очень приятно, учитывая, что здесь как бы еще нормальная такая прямая на финиш А вот если мы просто поворачиваем, каким-либо образом, не знаю, может быть даблджамп как-то, лесенки на эту рампу и так далее Возможно, это и есть наш великолепный роут, который доставляет нам двойную пенетрацию ну и дальше тут, в принципе, ничего такого. Единственное, я думаю, что вот эта вот тырышка э, э, и в ЦПМ, наверное, и в АКУ-3 достаточно бесячая, потому что вроде как, как не прыгай, а все равно в эту дырку попадаешь. По-моему, это вот так работает. Э, значит, ЦПМ сегодня очень скудный обзор, Но. Но, но, но, но. Ля, ш... ля Хаком, ля. ля могу. Переходим в EQ3. Я очень правильно сделал, что зашел вчера в онлайн и подсмотрел Романа. Точнее, я пытался подсмотреть Ивуха, который занял, кстати, какое-то место на этом варкапе. Прислал демочку. Я очень правильно сделал, что подсмотрел в EQ3, потому что я думаю, что CPM здесь очень скучно. А в EQ3 надо бы будет о чем-то рассказать. Сам я, конечно, задрачивать эту карту не стану. Но такие дела. В общем, если мы посмотрим на телепорты на полу. Что мы видим? Что мы видим? Мы видим, что вот этот телепорт. как бы, Давайте так, вот этот телепорт ведет нас куда-то в жижу, да, куда-то назад. Опять Безумно долгий. Чекпоинт. Очень классно. Видимо, Пронстар... Очень быстро замапил эту карту, прям просто мгновенно замапил, просто натянул браш, типа раскинул где-нибудь еще таргет чекпоинт вот тут и такой коннект Чух. Ну ладно. В общем-то этот телепорт ведет нас туда, да? А этот телепорт, этот триггер, он как вот он идет до сюда, да? То есть если мы здесь упадем, а зачем он так сделал? Видимо, он... Ну ладно, он, он, он облегчил в eq 3 немножко жизнь Но тем самым все равно ее усложнил, как бы Если мы падаем в этот триггер, то мы оказываемся здесь Ого! Ого! Ого! А если падаем в этот, то оказываемся уже здесь Но в этот триггер не, не вариант, потому что наша задача пройти быстро А если мы будем откуда-нибудь... Откуда-нибудь, типа, оттуда падать Пытаться сюда или, или куда-то туда перелетать То это уже долго А тут, видите, краешек есть И это означает, что можно разогнаться И так сюда упасть И уже, значит, появиться Вот здесь И уже прыгать по ступенькам Это очень интересный момент Я, честно говоря, про это не знал Опять соплюхи и в принципе я такой прямо ого, ого И второй момент в ИКУ-3 более интересный Ну, интересный не значит э, легкий И не значит, что его приятно делать, да? Как и вот этот телепорт, я более чем уверен, что не очень приятный Так и вот здесь вот, э, если мы посмотрим, давайте вот так Вот это на одной высоте, на одной высоте, да? Да, Z0 если мы посмотрим сюда, то здесь всего лишь Она кривая Вы видите, задергается вот здесь где-то Или это Бак, наверное, бак, ладно Если мы посмотрим, здесь высота 48 То есть запрыгнуть Отсюда сюда, изи А что если мы Но, так как тут рампа, мы ее Скорее всего зацепляем, да, потому что вот этот Кусочек Вот этот кусочек, он, что он он чуть-чуть выше, видите, 56. И из-за этого, собственно, наша задача какая? Если мы вот тут вот прыгаем, мы видим, да? Если у нас много скорости, мы можем отсюда запрыгнуть сразу сюда. Без рампы. Ну и далее делаем там миллиард прыжков и залетаем на финиш. Не знаю, сколько прыжков. Наверное, три или два. Два, скорее всего. Вот такая вот карта, в ВК-3. В целом, не знаю я, я проходить прямо уж не буду Потому что я не вижу в этом смысла Здесь показывать особо нечего Могу в CPM пробежаться быстренько Конечно э, Сейчас э, ребятки, которые там топ-3 заняли Свои же ребятки атакуют прямо в спину И скажут, что как это нечего показать Здесь... Так, зоны надо использовать. Ну, типа... Упс. Вот не знаю. Мне кажется, надо без рампы. Либо с рампой, но надо ее очень грамотно заюзать. Именно вот прям под краешек как-нибудь. Если мы прямо вот, вот так вот делаем дублджамп. Наверное, классно. Но так мы дублджамп не сделаем, потому что мы летим откуда? Оттуда. Но если мы берем пошире траекторию, не знаю. С другой стороны... Как бы мы можем просто прыгать прямо. Прыгнуть сюда и прыгнуть на рампу, если получится довернуть. То есть здесь мы скорее всего делаем прыжок, а вот сюда довернем или нет, это уже другой абсолютно вопрос, если мы скипаем рампу. Ну, от того будет посмотреть интереснее демки, так как эту карту я не особо знаю. Знаю только в EQ3 приколы. СПМ приколы не знаю. Давайте посмотрим. Упс. Давайте посмотрим. Так, начнем с ВК-3, соответственно. Очень много демок, кстати, очень много демок, поэтому давайте быстро не задерживаемся между... Так, Рэйвен попрыгал с преджампом. Звук есть, запись идет, все хорошо. Хороший граунд-фрейм. Так... Рейвен не использовал эту тему. Но здесь в любом случае вот эти лесенки, вот эта рампа, как бы, она. Они попа боль. В любом случае, попа боль. Я думаю, что в ЦПМ там примерно то же самое. В плане боли. Так, 34.4 флан. Хорошая демка у Рейвена. Нигде нету. Таких серьезных помарок, все в порядке. Здесь у нас гранд-фреймы уже погрязнее чуть-чуть, да? Ну, может быть, менее опытный молодой человек. Хотя вот этот был хороший, и этот хороший. Интересно выбрал, да, почему бы и нет. Как бы, тут, а тут вообще по прямой получается. То есть, у Рэй, Рэйвен прыгнул там. Да. Вообще, на таких рампах, ребят, если кто-то не знает, ну, я общаюсь сейчас непосредственно э, с нижней половиной, да, рекордов. Если кто-то не знает... Да что такое нос прям за... заложила? жесть. Что, соплей нет, просто закладывает и все. Не знаешь что делать. В общем-то, если кто-то не знал, на таких рампах лучше не нажимать прыжок. Потому что вы, в принципе, будете всегда приземляться на разную часть этой рампы. И иногда это будет, значит, кончик этой рампы, как сделал флан, да, он не потерял скорости. Либо это будет не кончик рампы, и, и вы потеряете кучу скорости, как Рэйвен. В этом случае лучше всего вообще не прыгать. Если вы знаете, что вы ее в любом случае зацепляете, как бы, то лучше потерять стабильно там 20 упсов на как бы соскальзывание по этой рампе, чем потерять вообще все. <coughs> Имейте ввиду на таких рампах лучше просто не прыгать, тем более, если вас подкинет тоже приятно. Летаем. Приятно-приятно. Все, все в порядке. Так, 35 пашка. Да что такое прям я умираю, может быть. Так плюс 600, нормально. Два Граундфрейма. Еще Граунд Фрейм? Здесь не знаю. Не знаю, как здесь. Вот, кстати, в UQ3 здесь интересно понять, как ground Фреймы правильно раскидать, потому что. В принципе, карта там, это Условно, три прямые, да? Тоже прыгнул Ну, может быть Нет, ну, ну, может быть Но Вообще, зачастую Лучше не прыгать на рампах в Q3 Вообще, вообще Так, Халвар Хеллоу Ой, Ивух на сервере Ра, right, let's see, Халвар, let's see Well your your trajectory before uh turn kind of wide. This is a minus. Good ground frames there. Stuck on stairs, it's fine. Stairs Stairs. Spawn jump or drop. Nice, nice. Right. Looks clean. Looks clean, however, thank you. 33.2, GH height, GH high height, hate. hate Как это читать, Хейт или height? Height это немецкий получается Так, здесь тоже широковато, как будто пошел Ну, нужно в EQ3, конечно, все эти углы срезать Ну, пытаться, во всяком случае Ой-ой-ой, очень далеко упрыгал <свист> <свист> небольшой, так сказать, минус <свист> Тоже прыгнул на, на рампе Я не знаю, всегда, когда прыгают на рампе, я всегда прям это под, подстрагиваю Корж 33.1 Хорошие демки, хорошие демки -э -э Там скилл репорт Ну все, корж, это бан Все, невалидная демка, корж Удаляй при мне, корж Ну все в порядке, если что Это, это я шучу, ребята, если что Ну, вообще, если играть в eq 3 нужно тоже, тоже как-то -то много-много... Слишком много прыжков лишних, мне кажется, здесь сделано. Можно как-то упростить траекторию. Вообще, в eq 3 нужно учить Half-Bit, который мы еще увидим, я думаю. Half-Bit это очень полезно. Happy 31. Half-Bit упрощает жизнь в eq 3 очень сильно. А еще есть э, Reverse типа Strayf. Чисто боковыми кнопками Роман им очень хорошо стрейфит Так, ну тут типа три Ну вот не знаю, вот здесь давайте Вот я поразмышляем, да Вот ты сделал Три граунд фрейма, да Мы видим, что у тебя скорость Мы видим, что у тебя скорость Вот типа, наверное Первый, да, второй Третий И потом ты начал стрейфить то есть ты сбросил до 900 потом сбросил до 700, потом у тебя вообще нет прироста скорости, а потом, ну, потом не важно, да, потом мы стрейфим просто. А чем делать много граундфреймов, ну, по крайней мере, мы про эту карту, да, говорим, про прямые какие-то, про, э, так сказать, не, не про повороты, соответственно. Чем делать вот такие три прыжка Я думаю, что выгоднее Сделать сразу Себе выровнять траекторию Прыгнуть на 700 И уже здесь начинать набирать Например Как думаешь? То есть здесь если мы, Здесь мы три прыжка, по сути, делаем Ничего, типа А если мы делаем ничего Это минус Поэтому мы можем на первом прыжке сбросить уже до 700 а здесь уже пусть будет 796, 846, и здесь ты уже типа, ну здесь ладно это не, или не считай, ну, ну понял, да? То есть это уже будет у тебя на прыжок быстрее там на два, Ну не, не на прыжок, по тайму, по тайму не на прыжок, но по скорости это уже будет плюс. Типа вот такие моменты, где хочется вроде сохранить побольше скорости и плавно повернуть, это не всегда работает. Иногда лучше сделать хороший граундфрейм резкий Подсбросить побольше скорости, но начать уже стрейфить по прямой Ну, демка хорошая, демка хорошая Не могу ничего сказать, так сказать, так сказать, сказать Ну вот, типа как Аурум. Только там, видимо, надо как-то по-другому это все дело делать. О, падает. Падает первый человек, который упал в телепорт. Не, ну Аурум нормально стрейф. Вот Halfbeat, ребята. Кто не знал, вот Halfbeat. Ну, рампу надо облетать. Если не облетаешь рампу, то это как бы не рекорд, по идее. Так, а рент. Посмотрим, как там грамотнее То есть, возможно, вот, вот здесь два граунд фрейма, типа То есть, первый перед поворотом И второй для э, выравнивания траектории Потому что там поворот, как бы, типа, длинный Возможно, два граунд фрейма стоит делать И все Ну, суть от этого, то, что я рассказал до, она не меняется так, драконик с 35. Начинают все падать в телепорты. В принципе... Вот тоже получилось, да, что, типа, там 4 грандфрейма. То есть ну, нужно... А, вот так вот решил, интересно. Типа Вот, вот драконик как раз падает... В дальней И не прыгает на рампе Первый, кто не прыгнул на рампе Кто знает Кто боится этих рамп Как просто, не знаю, как огня Хорошие демки, хороший Лунтик, ого, лунтик Давно лунтика не был Ну вот, например, да, сколько было ground фреймов 2, но судя по скоростям, 2. Ну тут был не вариант не прыгать на этой рампе, потому что у него прыжок был прямо в рампу, типа... Тут либо ты прыгаешь и фейлишь, либо тебе просто повезло. Бог на твоей стороне, Лунтик. Молодец. 29,7. лайт. А что-то все в 3 заиграли. Я тоже хочу в 3 играть. Очень хороший, хорошее падение в телепорт. То есть нужно упасть в него как можно раньше. 29,7. Хорош, топ-4, неплохо. Жаль, конечно, то, что там еще полторы секунды до топа, но ничего страшного. Так, ациз. А акциз. Акциз. Не, ну если этот обзор удалят, я больше не буду писать обзоры на Star картах. Ну что, по-моему, Портстар и Гост, вот эти два Америкоса, вот эти вот пасхалочки с тёлками, это конечно, это, конечно, приятно, когда ты играешь, но когда ты записываешь на YouTube, это, конечно, ну, как бы, ну, такое. Так, 29,3, тофу. Вот он берет пошире, чтобы здесь. Э, значит. Ага, вот. Все, один Ground Frame. Один ground frame, Вот. Все, решение. Один ground фрейм. Не нужно два. И очень раннее. Ну, может, не очень, прямо, но хорошее падение в телепорт. Ну, об облета, наверное, не будет, да? Да, не будет. Облет нужно, конечно, на лесенках посильнее построфить. Очень хорошо. Кстати говоря, топ-4. Ну ладно, ну, топ-5 не будем поздравлять. Поздравляем Москаля, топ-3, молодец. Бай Ивух украл, говорит, Роут у Ивуха написал, поэтому демо а, Собственно, Ивух. Ч ⁇ я, кантри. Москаль родился Бай Ивух. Так, один грандфрейм, да? Ну да. Ну, поздноватое падение в телепорт, конечно. Там надо на старте по-другому немножко прыгать. Делать грандфрейм по-другому. Так, а, а что тут Бай Ивух? Падение в телепорт? Ты же рампу не облетел, ты ничего не сделал. Что тут Бай Ивух, Москаль? Давай, расскажи нам в комментариях, а мы все почитаем и поймем, почему Бай Ивух. Хорошо, Москаль? Спасибо, Москаль. Так, Локи почти, почти 28.0, так сказать. Второе место. Поздравляем, Локи. Почему-то дергается... Очень плохо дергается... Пуды. Ну ладно. Так. Э -э -э Среднее, так сказать, падение в телепорт. Изи! Изи! Облетел! Да, блядь. Пришлось тормозить. Чё такая демка долгая? Я надеюсь, Локи не против. Мы почитаем тут закадровые эти. Не, ну да. Ну, получается, если пришлось тормозить, то, может быть, и рекорд был бы. Ладно, может там потом напишут Пенис, а нельзя, нельзя пенис Так, Ивух Первое место, поздравляем Поздравляем нашего Никиту Никто не сомневался, что Ивух очень сильный Так, one ground frame Жаль, Роман не послал, Было бы прикольно, типа топ-3 просто Все 28-0 Ой, прям на краешек Ой, как Прям вот Ой. Красиво, красиво Потом топовые демки еще раз посмотрим Не волнуйтесь Так, звездочет Раша СПБ Звездочет Поехали Ну, видно, да, что совсем новичок Видно Сервер Сервертайм 5 минут. Я думал, просто, может, сколько по времени на карте. А, Но ну, я могу что сказать. Надо, а, наверное, для начала вообще вот правильно все делаешь. В том смысле, что нужно играть в стрейф, чтобы выработать основную базу движений. То есть, чтобы доводить мышку до вот этой... В твоем случае зеленой э, полоски, если она у тебя есть. Пытаться стрейфить больше. То есть, тут большую часть, как бы. Ну, причины понятны, почему все не доводится, почему где-то не стрейфится, это все понятно. Но нужно помнить, что если ты хочешь развития, э, нужно стараться, так сказать, лучше. Да, как бы это не звучало И. Стараться, типа вот у тебя пустое место есть, где ты не стрейфишь, где ты просто рулишь, типа Нужно там стрейфить именно, там нужно набирать скорость, пытаться То есть почти везде нужно набирать скорость, от этого складывается хорошее время Ладно, дальше, не будем сильно загружать, загружать так сказать Так, ну RX-8 Феномен жирных триггеров тоже, пожалуйста Напишите в комментариях, зачем такие толстые триггеры А именно чекпоинты, зачем такие чекпоинты? А еще они даже не дотянуты, как бы Давайте посмотрим, так, через рампу Они даже не дотянуты, то есть их всем, все, все чекпоинты можно скипнуть Типа, в чем прикольно Ладно, хоть финиш дотянут И на том спасибо, Портстар. стар Так, 25.6, рейвен ну, неплохо, неплохо. Неплохие демки. Не скажу, что тут есть где вообще ошибиться прямо жестко, чтобы запороть себе таймер, чтобы я такой, о, ну здесь надо не так. В целом, демки хорошие. Я бы, я... Если в каждую демку в детали углубляться, что там не так, то это будет просто очень много времени занимать. Нормально, нормально. Неплохо. Единственное, можно отслеживать даблджамп на рампе, да? Ганджа бой. Нормальный даблджамп, хороший. Единственное, вот я бы посоветовал прыжок сжать поменьше. Стараться стараться прыжок сжать поменьше. Но это всех вообще касается, потому что даже там у верхушки топа бывают такие проблемы. В любом случае, прыжок нужно сжать поменьше, потому что когда жмешь прыжок, акселерации нет. Краксел. Краксел. Let's go. Ну, у рампы не очень э, хорошо получилось. В остальном тут как бы и... Под конец почему-то начал вилять, хотя вроде было все нормально. <laughs> ну, ладно. Волканой 24,4. Ну, пока нормально, пока нормально. Рамп... Рампы нужно в целом стараться очень остро зацеплять под очень острым углом, чтобы потерять минимум скорости. Это единственная задача на рампе. У вас, ваша задача. Ну, нормально, наверное. 1200 нормально, наверное. Неплохо, неплохо. Некрапсай 23.8. Правый циркл, циркл. Ну здесь так вот у него спейсинг выстроился, что он каждый угол чуть ли не по, так сказать, чуть ли не по углу так <laughs> поворачивал, типа нигде угол не получилось срезать, потому что спейсинг такой был. Тем не менее неплохо на рампе очень хорошо получилось. Так, 23.8, это руф. Даже с приджампом. с преджамп... так, это руф на победу настроен. Тоже вот как-то... Чуть-чуть бы вот, да, сдвинуть спейсинг И уже все углы срежутся Ну, рампу можно было чуть-чуть поострее взять Была такая возможность Почти упал в дырочку Это печально А демка, естественно, хорошая Так, эпигришка 23.7 а, но ну, смотри, опять же, эпигришка. Опять мы с тобой тут останавливаемся ну, это у кого-то, может быть, было, но я прям тут почему-то заметил. Вот какой у тебя был circle, да? И какой у тебя второй прыжок перед тем, как ты полетел вперед, попрыгал вперед? 579. Ты же знаешь, что circle можно сделать на 579, просто circle. И как бы получается вот этот вот старт, он бесполезный. Это я к тому, что, типа, при-джамп существует, во-первых, для спейсинга, а тут как бы это не шип, Я не думаю, что здесь для тебя это критично важно. Какой там спейсинг получится в конце, например, на повороте. Либо прижав делу для того, чтобы твой прыжок... Как бы после старта... Был больше, чем твой circle. Может быть, 579 больше, чем твой circle, да? Теперь ты скажешь, типа, что ебать, у меня сёрклы по 550. Конечно, это выгоднее для меня. Но нужно... Понимать, что, например, если приджамп, у тебя прыжок после приджампа получается типа 600+, это нормально. Если, чем больше, тем лучше. Но ниже 600 смысла особо нет. Проще, лучше тренировать Circle, чем плохие приджампы. Это я к, к этому веду. Ну, нужно, типа, это ни в коем случае, я еще раз... На всякий случай, вдруг, я не знаю, кто как воспринимает информацию, я ни в коем случае не кидаю огороды в камень, да? Надо, я, я просто говорю, на что обратить внимание. То есть, вы, возможно, когда это делаете, не обращаете на это внимание. Я обращаю, и ваша задача это исправить. Ну вот, например, вот он сделал 580 серкал, э, ну и все, Вот и перебил тебя, Гришка, между прочим. Кстати, говорят, деку. Я хочу пить. А... Ну, у рампа без двойджампа, в принципе, 1200 терпимо, наверное. Но тут бы уже, ну, тут вот у нас уже везде тут 1200. Пора бы, пора бы получше. Так, RTDPI. В этом случае тоже Давай, давайте, давайте, раз мы про приджампы поговорили, давайте мы их разберем немножко. То есть приджамп это неплохо. Где он там? Но здесь, подожди, если мы посмотрим, у него первый прыжок заканчивается уже на старте, да? То есть время уже пошло, время уже пошло, но у него 520 упсов. В чем смысл этого приджампа? В чем смысл приджампа вообще? Получить больше скорости, чем обычно перед стартом. Да? Из этого делаем вывод. Что приджамп нужно делать вдоль старта, а затем просто поворачивать. Наверное, да? То есть, как бы, тут возможно, конечно, возможно, у человека здесь проблемы с типа со скоростями но я вижу что в принципе человек стрейфить умеет поэтому скорее всего это просто недочет так сказать нужно вот за этими моментами нужно следить ребят не очень хорошая рампа 1100 а... ладно там видимо рандомно об был на Рампе, но я, ладно, я не думаю, что это сильно критично, кузлях 23.6 Вообще, типа, вам нужно изучать старт, мы говорили на Нип Strayf Rocket, что старт нужно изучать Всегда, первым делом, что вы делаете, изучайте старт, где стоит триггер, даже если когда не было вот этих кнопочек на показывание триггеров Хорошая рампа, кстати Неплохо, очень даже, очень даже хорошо. Даже когда не было кнопочек, вы можете с собой зацепить старт и примерно текстуру запомнить, где старт начинается. И вам нужно, типа... Ваша задача начинать стрейфить как можно раньше от старта Как можно дальше от старта Чтобы пересекать старт с наибольшей скоростью Даже если это касается чисто сёркла То сёркл нужно делать от дальней стены как можно, как можно дальше от старта Потому что либо вы пересекаете старт со скоростью 600 Либо вы пересекаете старт со скоростью 580 Эта разница вроде, казалось бы Типа там Даст вам плюс 2 фрейма в случае 600, да, на первом чекпоинте Но в случае скоростной карты Вам эти два фрейма потом в полтинник выльются Или в сотку под конец карты То есть вот фраги есть наращивание Так, 23-5, ладно Хватит, давайте, давайте демки смотреть Уже много демок осталось Майки Тоже спейсинг, конечно, неудачный все повернуть ничего не срезать так да был джамп на рампе можно было чуть-чуть поострее по рисковать можно было но и так сойдет и так хорошо и сразу у нас финиш залетел очень хорошо сверху рут собаки так что мы, мы рядом мы рядом так 23 3 jhide j -H. j jh j Так, вот, спейсинг хороший подрезал Здесь подрезал, все здесь, здесь траектория хорошая Так, а даблджамп какой будет даблджамп? Даблджамп не очень хороший Еще и скорость после него потерял Ну Что я могу сказать Не очень качественно Не очень Можно лучше, конечно же, можно лучше Вот тоже как-то Серкл не от стены, ничего Ни бе, ни ме Стрейв хороший, стрейв чистенький. Хорошая рампа. 1300 после поворота. Вполне себе и двой джамп прямо на... на, так сказать, финиш. Так, синтекс 23.0. Ну, вот тоже, как бы, вроде казалось бы, приджамп выглядит получше, но... Как бы, толку в нем не особо много. В таком именно. Ну, рампа не очень, не очень чистая. Рампа, рампу можно было получше. И перебил на 200. Я так понимаю, чисто за счет стрейфа до рампы. Типа... как-то, видимо, на старте выжил себе плюсов, а потом не ушел в минус. Вот и все. Ну, я так думаю, не знаю, анализировать прямо не будем, кто кого почему победил, кто кого почему перебил. Так, займ 22.5. Вот этот прижам поприятнее. То есть уже вдоль стены пытался. Этот прижам поприятнее. Ну, сами посудите, вот приятно, когда плюсики на первых чеках сразу. Конечно, приятно этих приколов с минусами Хорошее, хорошее прохождение Хорошее Так, Лунтик, 22,2 Ну, почти одно и то же Мы сейчас смотрим, да, как бы В этом, ну, вот, например, да Типа, вот, вот, например, Лунтик Сделал почти вдоль стены Вот у него 518, да Ну, слабенький, так сказать, первый прыжок Но зато второй 618 То есть он уже в каком-то, но плюсе если В отличие от того, если бы он играл Просто серклом Ой, я сломал Вообще, конечно, сейчас мне там напишут, наверное, что... Ой, хороший, хороший ты был жал. Что, типа, там да мы делаем, там, да, приджам, потому что мы не долетаем до этих, до стартовых столбиков, потому что, блядь, маппер, вот это вот не зерк, вот это вот все. Ну, типа... Ну, хорошо, например, это ваша причина, но это не значит, что не надо стараться лучше. Я вот так отмажусь. Так, ну, хороший дублджамп, хороший. Я не думаю, что Хиязи смотрит нас с Египта. Но карты делает хорошие, кстати, если кто-то думает, что поиграть, вот поищите по вот этому маперу. Неплохие. Они, конечно, кривенькие. Это как бы, ну, терпимо. И, в принципе, играть можно. Интересные. 29 на 4 уже, между прочим, кошаков. Вот тоже приджам, да, неплохой, 619. Минус 32, между прочим, на первом чекпоинте. Очень хорошо на рампу попал. Прямо вообще, вообще прям хорошо. 21.4, вообще хорошо. 21.3 Immortal. Вот, тоже вдоль стены. Видишь, 625 второй прыжок. Хорошая рампа Много скорости 1530 Перед э, фи, Перед тропой, Очень хорошо, вот, пошли, пошли. так кстати, Эталонные быстрые демочки Торнер И сприджампа, между прочим 1600 перед рампой Очень хорошо, очень хорошо, прям качественно Так, начас Тоже лагает, что такое? Хороший девалжам Очень хорошо, очень хорошо Только еще секунду, да, до, до топа А где эта секунда? Охуй его знает, да? Вот всегда вот так играешь какую-нибудь карту Ты вроде прошел хорошо, а до топа еще секунды ты такой, ебать а где, а где секунда, ребят? Потеряли секунду, украли, где? Так, Стиха, бип. Hello Я не уверен, что Сити вроде не смотрит обзоры Ну ладно Будем по-русски просто. Я к этому говорю. Ну, сети нормально. стрейфит как бы тут, ну, претензий вообще нету. В принципе, у нас все ребятки нормально играют. Хороший даблджамп. Очень хороший. И под конец нормальный даблджамп тоже. Это еще рампа. Типа то, что она под, под, немножко под углом это рампа. То есть, она не прямо, вот, да, как линия. А она немножко под углом. Из-за этого, если вы прыгаете, типа... Под каким-то определенным углом, не буду, да, врать Сейчас так не проанализирую быстренько То вы потеряете больше скорости, чем будете прыгать под другим углом Типа, Ну, понимаете, да? Так, Москаль, Маскальтх 28 Вот хороший тоже приджам, пожалуйста Вдоль стеночки просто волстрейфом Никакие серклы не нужны Вы же смотрите обзоры, ребят Учитесь на, так сказать, на других Очень полезный навык фраги по крайней мере очень хороший поворот прямо прям хороший скипнул рампу Чи -и -и -и -и -и так хостовары 26 но ну, тут скип и рампы походу пойдут уже так голландский роут, я понял немножко другие кстати зоны используют немножко по-другому прыгает хостовары так сказать явно знает что он делает <клышь> очень много скорости без аблджампа. Скип-рампы. Ну, качественно, качественно. Правда, тебя на фрейм перевел про кипоп, я не знаю, может тебя теперь кикнуть. Ну, тут, в общем, получается, что на этом этапе игры в плане скоростей. Тут очень интересная дилемма вырисовывается с тем, как выстраивать роуд, Какой делать приджамп Какую тебе скорость надо, где тебе надо прыгать и так далее Потому что получается, либо у тебя спейсинг, как у Праки Попа С даблджампом Либо как у Артема Михайловича без джампа Но без джампа это плохо, без даблджампа это нехорошо на месте хост... я не знаю, там, может, времени, конечно, у него не было, но на месте товаров я бы пересмотрел, так сказать, э Эту идею, по крайней мере, с тем, чтобы Вилять налево, чтобы зоны, да, получше завязать. Но не знаю, это, ну, в общем, сложные вопросы. Так, Минова 1709. Минова очень сильно играет. Тоже, кстати, вот через лево, да, пошел. Давайте посмотрим, какой здесь спейсим. Возможно, хост товары просто не дожал по скорости, да? Или как-то где-то повернул неправильно? Сейчас узнаем. Нет, тоже без, не, нет, нет, да. Ну тут без скипа рампы. Ну без скипа рампы, наверное, попроще, в ЦПМ, потому что ты в принципе пока целишься, наверное, теряешь как бы какую-то часть скорости. Так, третье место Драконикс, поздравляем, Драконикс, а третье место. Давайте посмотрим. Тоже через лево, тоже без даблджампа будет, да? А с другой стороны, как бы, берешь пошире, чуть-чуть, да? Вот как драконик сейчас. Наверное, драконик сейчас на даблджамп попадет, нет? Не, не, не. Можно, наверное, где-то взять чуть-чуть пошире, и тогда будешь попадать на даблджамп. Но это я так легко говорю, как бы. И, и надеюсь, что ребятки знают, что я... Понимаю, как это все работает, потому что я как бы тоже не не лох с горы в дефраге. Я тут, я просто подумал, что это так и все легко звучит, ну ладно, пошире. А на самом деле это пошире, это надо найти где, найти как, это надо потом зоны перестроить. Типа там, там на самом деле очень много нюансов, но суть, как бы я передаю в двух словах. Не хочу ни в коем случае принизить чьи-то труды. О. Так, квазар, по идее, тайм-ресет. Как бы это очень спорный сейчас будет момент. Я напишу обязательно нашим валидаторам, что надо обратить внимание на квазара. Тоже без дэвлджампа. Ну, возможно, как бы дэвлджамп здесь и не нужен, если ты просто можешь замаксить свою скорость перед рампой. Но я бы все-таки подумал, да, я бы подумал. И сейчас мы поз э поздравляем, так сказать, Квазара со вторым местом, Анха с первым. Э -э сейчас мы посмотрим, <laughs> что, что же там произошло. Так, ну у Квазара тайм-ресет. Э -э в принципе, он ему не дает э -э никакого преимущества. Очень узко. Почти под даблджамп. Ну, короче, просто быстрее, да. Но ну, все ясно. Феномен фен фен фен Анха раскрыт. Просто, просто старайся лучше, просто быть быстрее. Давайте еще раз. По топовым демкам пройдемся. С квазаром очень тяжело будет решить, я не знаю. Хотя, ну это мне тяжело. А нос, возможно, скажет. Тайм ресет. Ну, все невалидно. Но как бы преимущество. Хотя дает. при Приджамп. Лучше, да, чем у других по получается Не, ну демка очень качественная в eq 3 Прям очень хорошо, мне нравится Это, конечно, облет вот этой рампы Это, конечно, двойная пенетрация в два горла, блядь на... Ну да, спасибо, Ивух, за демочку Давайте еще раз Анха оценим Давайте посмотрим Типа все приземлялись где? Смотрите, какой приджамп при у человека, ребят. 664, учитесь. <coughs> То есть обычно, обычно все приземляются вот здесь, да? Либо идут вообще налево, а Анг идет просто по прямой, и он приземляется сюда, он перелетает. То есть если мы посмотрим, вообще заступом. То есть вот. Это уже удлиняет спейсинг. То есть его задача, если мы видим. Я, ну я анализирую вслух, да. Если мы видим, что значит обычным каким-то роутом, допустим, вот как у там, у ребят, да, ниже Анха, давай, давайте так скажем, мы не попадаем на jump То что нам нужно сделать? Нам нужно сместить спейсинг, да. Один из вариантов, как сместить спейсинг это пойти где-то ну, изменить траекторию. Давайте так, не будем углубляться сильно. Изменить траекторию. Следующий вариант Сбросить скорость где-нибудь, да, например, манипуляция со скоростью. Ну и следующий вариант тоже манипуляция со скоростью, но она, э, э, так сказать, включает в себя увеличение набора скорости и сужение траекторий. То есть вот он приземлился чуть-чуть дальше, чем другие. У него уже вот, этот, вот эта вот часть, казалось бы, немножко, но у него уже по-другому прыжки идут. То есть он здесь приземлится дальше, чем другие, и дальше он, типа, будет дальше, чем другие. Это все очень влияет. Понятно, что у него тут все, в принципе, идеально, там, и по прыжкам, и по воротам, и так далее, но, как бы, базовая вот эта вещь, ее нужно видеть, понимать. То есть он вообще в максимум, просто он максимум выжимает из траектории и скорости, чтобы здесь приземлиться не чуть-чуть ближе к рампе, чем остальные, и из-за этого получить без даблджампа больше скорости, чем остальные. То есть у него, по идее, на 100 упсов больше, чем у остальных. Ну и без облета рампы, да, потому что у тебя спейсинг прямо на рампу получается. Хотя, типа, там можно, наверное, какой-то даблджамп на кубике сделать, и, и можно, может быть, за, за, заводить, так сказать, эту... Э Рампу Ладно, так, что, почти час уже обзор идет Ничего себе Так, в общем-то, Квазар под вопросом Если что, Бинова, поздравляю, топ-3, заслуженная Драконикс, поздравляю, топ-2, заслуженные. молодцы Так, ко мне начинает уже приставать код Потому что, видимо, говорит, хватит Покорми меня, хватит писать обзоры В общем-то, 31 демка ЦПМ, 17 демоку 3 Очень классно Очень приятно Играем новый варкап Beatrix Lu. Почитаем я думал, там плазма, а там стрейф Наконец-то нос увидел и прислушался К тому, что большинство играет на, на строфе Вообще это работает не так Я, я, ладно Вообще это, ну типа Ничего он не увидел, я думаю Хотя, может и видел, но Ее начали играть, не знаю Я не видел, чтобы ее играли, я последние дни Ушек нет, пока только плазма Да, это я так сказал ладно в общем, ладно, а, не, я, я, я не видел, я в онлайне, в принципе, играю в последнее время, и я не видел, чтобы эту карту прям играли, но к, вчера вечером ее играли. В общем-то, ладно, там надо стрейфить, стрелять по мишенькам, наслаждайтесь, так сказать. Ну и все, еще раз напоминаю всем, что спасибо, говорим все спасибо, итогу, обязательно, итогу за, за обзоры обязательно надо говорить спасибо. А, Значит, говорим спасибо Кузлеху, говорим спасибо Кузгуху, потому что Кузгух тоже поддерживает, ну и всем, вообще всем, кто поддерживает спасибо, но мы отмечаем недавних, да, и Константину Владимировичу тоже спасибо за поддержку. И еще, если вы вдруг пропустили начало, напоминаю, мой старый аккаунт э, в Телеграме заблокирован, доступа к старой группе в Телеграме, э, к старому каналу в Телеграме нету, поэтому мы... Читаем, значит, переходим там в любой последний из трех комментариев. Я там оставил сообщение с другого аккаунта уже. Блять, код, пожалуйста. Переходим по ссылке в описании здесь под роликом, либо по ссылке в Телеграме в комментариях, которую я оставил. И подписываемся на новую группу, потому что старая все. Старая форбидан. Удаляем ее нахуй. Она не нужна. Не, не, не нужна. Все, всем удачи. Спасибо. Всем пока.